14 апреля, вторник. О, господи. Вот вам и весна. Красиво. Грубо говоря, за ночь насыпала. Ну, что-то обещали, плюс 14. Маха все растает. Класс. Гору Туфа. 14 апреля, вторник. <звы> <звы> <звы> Сначала дождь шел, а потом снег пошел. Класс. Всем спасибо за просмотр. До свидания.